Здесь уже магазин вон. Детский садик похоже, сейчас поближе посмотрю. Детская площадка. Подстанция новые. огромный район расстроили много машин много людей живет уже хотя воскресенье раннее утро люди уже ходят гуляют вот и вон Романтика улица Романтика 44 вот дом вот вид с другой стороны дом улица Романтика 46 это 44. Вон там были новые были. Оттуда я пришел. Как видите, здесь огромный жилой комплекс. А вот сейчас вот выйду покажу вид на город, очень интересный. Машина ездит. здесь вечером можно приехать и прогуляться посмотреть на город в принципе думаю очень красивый закат будет потому что здесь склон так да, к сожалению асфальт вот здесь заканчивается но все равно видно что здесь есть вид на весь город раньше здесь был трамвайный депо на место него построен этот комплекс замов он видит еще там строят больше будет и вот мы сейчас смотрим есть, получается отсюда есть вид на весь город не звон дорогие коттеджи там поля ибодрома юго-востока птички поют для нас запись слышно будет это или нет. сейчас попробую прибавить город То есть видно, что в Атале очень много домов, город. То здесь свежий воздух, прям очень хорошо. Следующее видео сейчас сделаю внутри поселку еще одно. Думаю, вот этого пока хватит вид обзора. То есть если здесь прогуляться, он там видите, типа как вот, травая площадка, можно еще лучше на город будет посмотреть. Ну, то есть в принципе здесь очень потрясающий вид на город Саратов. Внутри поселка сейчас вот опять детский садик. Здесь, видите, детская площадка. Много домов. Вот этот дом романтик 44. Вот там я снимал перед этим видео. Можете посмотреть вид на город. Дом Романтику 46. Вот такие первые высокие подъезды. Вот здесь видно, наверное, на подъезде романтик 46 написано. Тут, вот, видите, еще один кусок сделан домов. Еще много что. То есть это уже целый огромный комплекс. То есть детские площадки. И все это и все продолжается строиться. То здесь очень много людей. Соответственно, вот как я уже смотрел, появляется салонок красоты, появляются магазины. Спутник, например, на входе я видел. Вот тут уже начинаются дома, которые еще строятся, которые будут сдаваться. Например, романтику 46 боя. Уже одеть есть. А вот там, как я понимаю, еще строится опять новая подстанция. Причем Неск, насколько я помню, независимая электросетевая компания, он так расшифровывать, могу ошибиться. То есть видите, опять много домов. То есть огромный комплекс. Все-все-все в квартирах. То есть я уже здесь брожу. Довольно приличного времени. Вот смотрите, какой общий план. Сколько здесь домов? Достаточно большое количество. То есть, в принципе, весь получается целый свой микрорайон с детскими площадками. Семь всем-всем. Вот аллея, смотрите, написано аллея, спортивная площадка, площадка для выбора собак, ограждение калитки, ворота. Вот сцены, не знаю, что это такое. То есть здесь какие-то проводят собрания по поводу того, как лучше это делать. То есть вот это -то все. То есть на плане но ну, не видно, а вот здесь пока ходишь, уже достаточно ощутимо чувствуешь, что да, большой объем. И практически все это уже выстроено. Вот осталось. Последний кусочек, который осталось достроить. Я думаю, в этом году они закончат здесь полностью строительство и будет уже здесь полностью только жить люди. Очень интересно, воскресенье слышу работу, кран работает, то есть люди работают без выходных. Вот, видите, будка, наверное, здесь. Кто-то с охраной сидит. То есть, видно, здесь не доделан дома, утеплены, ну, вот, ведутся последние работы. Но будет потом выглядеть так, как, я, как оттуда пришел я. Вот, смотрите. А сейчас здесь тихо, спокойно. Много домов. Много людей живет. На этом репортаж завершаю. Всего хорошего. До свидания.